Славословие Спасителю, Ефрем Сирин. «Поклоняюсь Тебе, Владыка, благословляю Тебя, Благий, умоляю Тебя, Святой, преподаю к Тебе, Человеколюбец, и прославляю Тебя, Христе, потому что Ты единородный, Владыка всяческих, единый, безгрешный, за меня недостойного грешника — предан смерти и смерти крестной, чтобы освободить душу грешника от греховных уз. И что воздам тебе за сие, Владыка? Слава Тебе, Человеколюбче! Слава Тебе, Милосердый! Слава Тебе, Долготерпеливый! Слава Тебе, прощающий все грехопадения!» Слава тебе, снишедший спасти души наши; слава тебе, воплотившийся в очреве девы; слава тебе, понёсший узы; слава тебе, принявший бичевание; слава тебе, преданный посмеянию; слава тебе, распятый; слава тебе, погребенный; слава тебе, воскресший; слава тебе, проповеданный. Слава Тебе, в Которого мы уверовали! Слава Тебе, вознесшийся на небо! Слава Тебе, вошедший со славою одесную Отца и паки грядущей сонмами ангелов судить всякую душу, уничижавшую святые страдания Твои! Вонный трепетный и страшный час, когда подвигнутся небесные силы, когда пред славою Твоею со страхом и трепетом будут стоять все ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, когда потрясутся основания земли, и ужаснется всякое дыхание от несравнимого величества славы Твоей Я. Вонный час да покроет меня рука Твоя под крылами своими, и да избавится душа моя от страшного огня и скрежета зубов и тьмы кромешной, и вечного плача, чтобы я мог сказать, благословляя тебя, слава восхотевшему спасти грешника по великим щедротам своего благоутробия.